Hello, my dear friends! В самом начале изучения английского языка мы зачастую проводим параллель с русским из-за этого делаем много типичных ошибок В этом видео мы разберем ТОП ошибок, которые выдают нас новичка в английском языке Пока мы не начали, не забудьте подписаться на наш канал и поддержите нас лайком, чтобы такой крутой контент увидели и остальные Пишите в комментариях ошибки, которые вы чаще всего совершаете мы составим список из самых популярных и сделаем вторую серию. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. No Нет проблем. По-английски скажем как no problem в единственном числе, а не no problems. А так хотелось, правда? Следующая типичная ошибка. Если переводить дословно вопрос... Uh, как ты думаешь, получится How do you think? Но это неправильно. Правильно What do you think? Это нужно запомнить. Time как сказать по-английски? Напиши или объясни мне. We write write explain Обязательно с предлогом to, иначе write or explain. Me. В английском будет звучать как напиши или объясни меня. Очень странно звучит, совсем не то, что нам нужно. В английском мы не можем просто сказать like и when без дополнения it. That's good, man. I, like it when you yell. I like it when you yell. Я люблю, когда вы кричите. I like when не используем. Если вы хотите начать учить английский, приглашаю вас присоединиться к Puzzle English. Прямо сейчас спускайтесь в описание и проходите тест на знание английского языка А мы идем дальше В русском языке на вопрос Как дела? Мы часто отвечаем Нормально А как это сказать по-английски? Hm, Нет, все проще Звони в полицию Нужен ли предлог в английском языке? Call the police с э, глаголом call предлоги не употребляется. Никаких call to the police. Убедимся на примере call the police and send them to my house. В русском мы часто говорим Я думаю, да. I think so. I think so. Никаких I think yes. Соответственно, я думаю нет будет I don't think so, а не I think no. У меня сегодня день рождения. Часто начинающие переводят эту фразу через глагол иметь have. I have birthday today. Это неправильно, давайте запомним эту фразу Завершаем топ ошибок фразой He said me that. В английском языке say всегда используется без дополнения He если хотим уточнить, что кому было сказано, используем tell. Кстати, в разговорной речи в таких конструкциях that опускается. Вот мы и разобрались с основными ошибками начинающих. Если вам это видео оказалось полезным, поставьте лайк. На нашем втором канале собраны и другие видео по грамматике английского языка. Ссылку оставлю вот тут. Учи английский с удовольствием и совершенствуй знания вместе с нами. Меня зовут Юля, и это канал Puzzle English. Пока-пока!